Дявларил Малыш, здравствуйте! Сегодняшняя тема слова и дела. У кого слова не совпадают с делами, у того возможности не совпадают с желаниями. Если упростить, то это означает, что тот человек, который не держит слова, он крайне редко отбивается в жизни того, о чем мечтает. Это главный принцип того, что вы должны, что говорите, то и делайте, и вы так должны поступать постоянно в своей жизни, в этом, только в этом случае ваши желания будут реализованы. Иначе не работает. Если вы лжете, если вы говорите одно, а на деле происходит совсем другое, то совершенно будет э, иначе происходить реализация ваших желаний. К примеру, вы пообещали человеку что-то, где-то будет что-то сделать, что-то передать, и не сделали. Поленились, не успели, значения не имеет. То же самое будет происходить и с вами. Вы что-то загадаете, какое-то желание. попытаетесь с кем-то о чем-то договориться, устроиться на работу. И люди, либо ситуация будет действовать по отношению к вам точно таким же абсолютно адекватным, соразмерным образом. У вас тоже не будет все получаться. Это обычное зеркало. Многим кажется, что если он где-то кого-то подставит, обидит, не приедет навстречу, каким-то образом подведет, но обещает и не сделает, либо просто нагло обманет, то это ему не зачтется. Это никто не узнает. Это очень наивно так полагать. Поймите, очень важную закономерность. Как вы относитесь к людям, так и люди относятся к вам. Это главный закон. То, что вы посылаете в народ, в люди, в социум, к Богу, вообще во Вселенную. Работает по законам зеркала. Это отражение. То, как к вам отнеслись, то является тем, как вы отнеслись к кому-то. Поэтому еще раз, если ваши дела расходятся со словами, то естественно ваши желания не будут сходиться с вашими возможностями. Все просто, да и гениального просто. Держите слово, всегда выполняйте обещанное. И тогда задуманное будет непременно происходить. Все ваши планы, надежды и мечты будут реализованы не просто по счастливой случайности, по абсолютно волшебной закономерности. Просто всегда держите собственное слово. И на этом все. Берегите себя. Подписывайтесь на канал и оценивайте видео.